Добрый день, меня зовут Наталья Никитина. Я являюсь программистом и консультантом по работе с программами 1С. Мой опыт составляет более 10 лет. Я работала в программах и 1С торговля, и 1С бухгалтерия, и 1С расчет зарплаты. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Здесь вы можете найти много полезного материала, обучающего видео, разных фишек по работе с программными продуктами 1С. Каждую неделю я буду выпускать новые видеоуроки, разные фишки по работе с программными продуктами программы 1С. Мне интересно знать ваше мнение. Оставляйте ваши комментарии под видео, интересующие вас вопросы, комментарии к конкретному видео, что не так или что-то вы не поняли. Я буду рада вам помочь и ответить на ваши вопросы. А прямо сейчас вы можете получить бесплатный ценный видеоурок «Как быстро освоить программу 1С торговля». Для того, чтобы получить данный видеоурок, нажмите по ссылке под данным видео, заполните регистрационные данные и я прямо на почту вышлю вам данный видеоурок. урок. Дорогой друг, если тебе интересна тема 1С, работа в ней, фишки разные, разные вопросы мы рассматриваем, прямо сейчас подпишись на мой видеоканал и ты будешь первым получать уведомления о новых видео. До встречи на моих видеоуроках. Пока-пока!